Всем привет! На связи Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу и автор канала Вокальный цен. Подпишитесь, чтобы не пропустить полезные и интересные видео. А в этом видео я поделюсь с вами, как начать заниматься вокалом, с чего нужно начать. Итак, самое первое и главное, на мой взгляд, это поставить Цель, То есть вы должны четко понимать, зачем вы хотите научиться петь. Допустим, какие могут быть варианты. Вы хотите круто петь в караоке, уверенно себя чувствовать с микрофоном. Возможно, вы хотите записать любимому человеку в подарок какую-то красивую песню к празднику. Допустим, на день рождения, на свадьбу и так далее. Масса вариантов. Следующее, вы хотите стать таким кавер-артистом, возможно, завести канал на ютубе, в инстаграме и записывать ковыра, может быть, под аккомпанемент собственной укулеле, фортепиано, то есть вот такой момент, или хотите стать известным популярным артистом, певцом, ну или просто для себя, да, очень часто мне ученики говорят, я хочу научиться петь для себя, то есть просто понимать, как работает ваш голос, как вам спеть ту или иную песню, взять такую-то ноту, и может быть вы вообще хотите просто вот в комнате закрыться, наедине с собой побыть, попеть любимые песни, это тоже очень классная цель, потому что пение очень положительно влияет на ваше эмоциональное состояние, да, поэтому очень хорошая релаксация происходит всего организма во время пения Итак, допустим вы определились с целью поняли вообще зачем вы хотите научиться петь и дальше вам нужно понять каким способом какой способ вам больше всего подходит и здесь нужно учесть момент именно финансовый давайте будем честны друг с другом потому что самый дорогой способ но не совсем самый эффективный на мой взгляд это индивидуальные уроки с педагогом я объясню почему на мой взгляд это не самый эффективный способ и какой лучше. Значит, это будет самый дорогой способ. Второй – это заниматься вообще по бесплатным каким-то видеоурокам. Здесь много подводных камней, без обратной связи, крайне сложно правильно делать упражнения. Если вы не спец в вокале и музыке, вам будет очень трудно вот из этих бесплатных видеоуроков составить программу, да, четкую систему, по которой вы будете двигаться и придете к результату. Да? И самое главное, даже если вы эту программу себе составите, вы не будете Понимать, правильно вы сделали упражнение или нет. Я являюсь автором более семи вокальных видеокурсов, и сейчас, этим летом, я добавила туда обратную связь для всех своих студентов, потому что крайне сложно достичь результата без этой обратной связи. Теперь студенты моих курсов могут присылать мне в личных сообщениях голосовые с тем, как они делают упражнения, и я вношу корректировки. Либо говорю: да, все правильно, все хорошо. И вот это, на мой взгляд, самый эффективный способ обучения вокалу: когда у вас есть видеоуроки, четкая программа, вы по ней идете, получаете обратную связь, вы ежедневно соприкасаетесь с материалом, маленькими шажочками движетесь к большой цели и также всегда студентам я рекомендую один раз или один раз в две недели один раз в неделю или один раз в две недели брать индивидуальный урок чтобы прям вот в моменте все пройти да то есть вы прошли несколько тем и затем взяли индивидуальный урок все это закрепили в моменте попели песни вот это идеальный вариант он конечно требует от вас ресурсов ваше время и ваши деньги курсы мои кстати говоря сейчас до конца лета вы можете купить со скидкой до 90% это будет менее 2000 рублей. Но тот материал, который в них вообще заложен, он стоит гораздо больше. То есть ценность выше, чем цена. И с сентября я цены повышаю, поэтому успевайте, если вам это актуально. Так вот, почему же только индивидуальные уроки не работают настолько хорошо. Потому что представьте, вы пришли на урок, неважно, живой или по скайпу, вы позанимались, ушли с урока, да, возможно, вы получили домашнее задание и так далее, но вы можете забыть, как выполнять то или иное упражнение. У вас нет видео, которое вы можете посмотреть, или аудио, которое вы можете послушать. Не все педагоги имеют свои видеокурсы. И получается, что вы занимаетесь только в момент урока. А брать уроки каждый день или через день, или даже два раза в неделю, это достаточно дорого. Хороший педагог не будет заниматься с вами за 300 или 500 рублей за урок, поверьте мне. Поэтому, конечно же, здесь получается, что вы только в момент урока получается волосы волосы не так лежат вы занимаетесь только в момент урока все когда у вас есть видеокурс вы можете заниматься вообще каждый день хоть вообще с утра до вечера выполнять э, задания причем я очень подробно все объясняю что практически ну вот не остается вопросов да и нужна только вот эта обратная связь чтобы понять правильно вы сделали или нет если вы занимаетесь вот по бесплатным урокам понятно здесь вообще полный хаос отсутствие системы программы и когда вы вот в этом хаосе находитесь, то, конечно, очень сложно достичь результата, практически невозможно. Я вот ловлю себя на мысли, вот захотела бы я рисовать, научиться, ну, так прям как надо, я бы никогда в жизни со своим вот таким методологическим даже складом ума не собрала бы из бесплатных уроков вот себе какую-то систему, потому что это вообще та сфера, в которой я абсолютно не разбираюсь. То есть вы можете быть крутым специалистом в своей сфере, но, предположим, вот в вокале, в музыке вы можете не разбираться, и это нормально. Поэтому вот такие у вас первые шаги, то есть вам нужно определить цель, понять, каким способом вы будете заниматься, и третье – найти специалиста, с которым вы будете работать. Работать. То есть, если вы берете индивидуальные уроки, ищите педагога, если вы хотите, допустим, видеокурсы, пожалуйста, милости просим на мои видеокурсы, записывайтесь по ссылке в описании к видео, доступные по скидкам мои курсы. Пожалуйста, я буду очень рада помочь вам начать круто петь. Вот такие шаги, а дальше только занятия. Регулярные занятия дисциплина, без этого никуда. Надеюсь, это видео было вам полезно. Ваши вопросики пишите в комментариях. С вами была Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. И до новых встреч! Пока!